всем привет на моем канале уже как-то выходило видео по изготовлению такой вот мормышки рабочей земли как уралка но как говорится повторение мать учения тем более у меня они уже заканчиваются поэтому сегодня еще раз покажу как это делается но немного уже это будет по-другому не как в первом виде для изготовления мне потребуется вот такой вот крючок заглотуш его длина 11 миллиметров ширина 6 Сразу же при помощи наждачной бумаги надо его зачистить, чтобы он хорошо поялся. Почему я буду делать именно Уралку? Да потому что это одна из самых уловистых и популярных зимних мормышек. Из медной пластинки нужно вырезать формочку в виде капельки. Чем она будет длиннее, тем будет тяжелее мормышка. Так что тут уже подбирайте сами под себя. Заготовочку делаем в виде капельки. Тут сильно точность не нужна, поэтому все делается на глаз. Вот что у меня получилось. Теперь в более широкой части заготовки ищем приблизительно центр. И здесь нужно проколоть шилом отверстие. Отверстие сделал такого диаметра, чтобы у меня проходила туда спокойно проволока от спирали плитки. Далее берем кусок винной пробки, вложим туда нашу заготовочку. И чем-нибудь ее немного изгибаем, просто вот так вот чуть-чуть прокатывая. Но не сильно. Если перестарались, можно всегда это дело выправить. Также немного изгибаем цевьё крючка. Примерно посередине делаем чуть-чуть загибчик. То есть, чтобы крючок ложился на нашу заготовочку плотненько. Теперь нужно включить паяльник и все это дело облудить. Капаем как на крючок, так и на заготовочку паяльную кислоту. И наносим слой припоя на заготовочку и на крючок. сразу же можно нанести припой с другой стороны вот таким вот образом вставил проволоку теперь это дело все нужно запаять аккуратненько разгоняем весь припой по делу получается вот такая вот капелька чуть-чуть ее вот с этой стороны надо подправить. ждем когда застынет олово и посмотрим что у нас получилось как вы видите, немного где поджимал щипчиками, припой ушел. Поэтому опять сюда перекидываем. Задняя часть у нас получилась уже хорошо. Теперь допаиваем переднюю точно так же. Капельку разогнали и с этой стороны поправили, мормушечка практически готова. Немного у меня получилось неказисто, но это из-за того, что у меня припой с канифолью чистого не осталось. И где канифоль, там получаются небольшие раковинки, но это ничего страшного. Теперь при помощи обычного надфиля просто по-быстрому это все выравниваем. Все делаем как в распространенном анекдоте после сборки обработать напильником. Время это много не займет, зато мормышечка сразу приобретет отличный вид. С внутренней стороны лучше взять надфиль круглый, так будет удобнее. Ну и последние штрихи. Итак, вот что у меня после обработки надфиль получилось. Считаю, мормышка удалась, теперь ее можно покрывать лаком. Цвет тут тоже каждый может подобрать самостоятельно. У нас очень хорошо работает именно черный лак. Мормышки черного цвета. Ну и после того, как лак высох, остается только поправить отверстие от лака. Это можно сделать как с помощью иголочки, так и с помощью зубочистки. И одеть какую-нибудь бусинку. У нас очень хорошо идет именно желтого цвета. Вы уже тут можете одевать, какие хотите. У меня бусинки одеваются довольно-таки туго на крючке, поэтому дополнительно стопорить их кембриком я не буду. Собственно, вот такая вот уралочка у меня получилась. Уралка. Как вы могли убедиться, ничего сложного в изготовлении нету. А на этом у меня все. Всем пока и до новых виде.